Когда вдруг вы оказались в ситуации, ну все, сотрудники полиции говорят, мы вас задерживаем, там, в чем-то обвиняют, там, на красный свет вы проехали, там, будем составлять на вас протокол, любое правонарушение, ваше право. Ну, хочешь из машины, идет гражданин, вы ему говорите, гражданин, а не хотите быть моим представителем, то есть моим защитником? И если гражданин говорит, да, хочу. От вас надо немного. Пишите заявление. Прошу допустить в качестве моего защитника вот этого Иванова Иван, Ивановича. Нет бумаги, ничего страшного. Вот берете клочок, вот так сложили, да, вот так сложили. И еще раз сложили. Видите квадратик? Даже здесь вы напишите, можете еще раз сложить. И вот здесь напишите ходатайство, этого достаточно. Поэтому... Запоминайте, государство по административному правонарушению не обязано предоставить адвоката. Только в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Если у вас нет адвоката, вы заявляете следователю, я нуждаюсь в помощи защитника, следователь обязан за счет государства вам его предоставить. Из объяснения Куликова и видеозаписи, просмотрены в суде апелляционной инстанции, видно, что он не отказывался передавать водительское удостоверение, а просил инспектора ДПС надеть перчатки в целях соблюдения противопедагогического требования. Согласно письма Роспотребнадзора от 11 апреля 2020 года о направлении рекомендаций по применению СИЗ для различных категорий граждан при рисках инфицирования с COVID-19 работников полиции, запоминайте, вот сотрудники полиции – когда к вам подходит и начинает спрашивать маски, ссылайтесь вот на это письмо Роспотребнадзора. Итак, для работников полиции предусмотрены нормативы использования СИСТ во время смены, в том числе перчатки одноразового применения. При этом предусмотрена обработка с содержащим кожаным антисептиком, либо смена после каждого контакта с кожными покровами граждан а также их личными вещами, одежда, документы и так далее. Таким образом, просьбу Куликова к инспектору ДПС одеть перчатки в целях соблюдения противоэпидемиологических требований перед тем, как он передаст документы, нельзя расценивать как неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. При таких обстоятельствах суд решил, Постановление судьи Кинельского района суда Самарской области отменить.